Привет, я Аня и моя собака Софи, ребята, к сожалению до сих пор болеет, но я благодаря вашей поддержке стараюсь держаться на позитиве и поэтому на канале о животных Magic Family и на канале Magic Pets, мои говорящие питомцы, в которых я озвучиваю, вышли новые веселые ролики, ссылочки на них я оставлю внизу, посмотрите. А сегодня я решила, чтобы поднять настроение себе, а заодно и вам снять одну из ваших любимых рубрик Это смешилки Для тех, кто не знает, смешилки это смешные страшилки Я не просто их читаю, но я их прям показываю Ну и если вы не подписаны на мой инстаграм и вконтакте Я там сказала, что 18 ноября в Москве в МВЦ Крокус Экспо До 4 часов вечера в третьем павильоне я буду там. Приходите, увидимся, попоткаемся, пообщаемся. Будет конкурс. В общем, жду вас. Ну, а если вам тоже нравится мистика и страшилки, но с юмором, то подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые ролики. И поехали. И сегодняшняя страшилка называется «Ты вернешься». Девочке Алине было 9 лет. Она училась в третьем классе. Алина сама собиралась в школу. Сама доходила до нее, а потом возвращалась назад. Сегодня был последний день перед осенними каникулами. А у Алины с утра было очень хорошее настроение. Она быстро собралась, оделась, стала обуваться. Тут подходит мама и задает странный вопрос. Эм, ты вернешься? Конечно вернусь. А папа, почему ты спрашиваешь? Да, так, почему ты подумала, вдруг ты не вернешься? У нас сегодня сокращенные уроки. Я раньше приду. Алина идет в школу, а настроения уже нет никакого, она переживает. Думает, почему же мама так странно спросила, вернется ли она. Может быть, она хотела спросить, когда она вернется назад. Но мама же сама призналась, что ей подумалось, что Алина может не вернуться. Было как-то очень тревожно на душе. Когда уроки закончились, Алина бегом побежала домой. Но дома никого не было. И ключей тоже не было. Пришлось ждать. Мама вернулась из магазина, увидела стоящую дочку. А она у меня сидит, ну ладно. И спросила. Ты вернешь? На следующий день Алина собралась гулять с девочками. Мама опять спрашивает. <къем> а ты вернешься? <къем> Мама! Хватит меня доставать! Вообще больше никуда не пойду! Сразу в слезы пустилась Алина. Ладно. Так Алина все каникулы просидела в квартире. Она боялась выходить наружу. Как-то утром она просыпается в последний день каникул, смотрит, а на подушке черное пятно. Алина сначала не придала этому значения, но когда она сказала маме, что подушка заморалась, мама почему-то заплакала. <свес> а это опасно? Заволновалась Алина. <свес> как тебе сказать? Это у нас семейная. Когда нам 8-10 лет, в нас вселяется черт. И тогда из ушей течет Сера. Когда-то в мою сестру... А у тебя была сестра? <свес> да. И в нее тоже вселился черт. Она ушла и ее долго не могли найти. А когда нашли, она лежала на рейсах, и поезд разрезал ее. А рядом сидел черт, маленький такой и весело смеялся. И если ты ответишь, что ты вернешься, то черт не сможет тебя потом куда-нибудь увести. А как ты избавилась от своего черта? Э -э мне отрезали большой палец на ноги. Вытащили через дырку черта, а потом пришли назад. Мама показала тоненький шрам на пальце. Алине тоже пришлось операцию делать, только у неё чё? Спрятался в руку. Пришлось правую руку отрезать по самое плечо. Потом эта рука назад не прижилась. Так Алина стала без безрукой, но зато осталась живой. Если вам нравятся смешилки, я ссылочки на другие выпуски оставлю внизу, посмотрите их. А также там будут ссылки на мои соцсети, на видео на других каналах. И про встречу я написала. В общем, увидимся, подписывайтесь, пока!